День 3.71. Соразмерный ответ. Так, приемлемый долг. Остаток вашей смены прошел как во сне. В голове повторялись одни и те же слова. Оперативники прогресса. Детонированные ядерные устройства. По первым оценкам жертвы исчисляются миллионы. Приветствую всех любителей видеоигр. Продолжаем проходить Нотфорд Прокаст. Неужели это правда? Вы паркуетесь возле дома, хотя совсем не помните, как сюда доехать. В гостиной горит свет. Похоже, кто-то до сих пор не спит. Приоткрыв дверь в гостиную, видите, что Сэм сидит на диване перед телевизором. Телевизор выключен. Сэм, невидящим взглядом, смотрит на погасший экран. Вы садитесь рядом и пытаетесь обвинять. Не глядя на вас, Сэм накрывает ладонью вашу руку и быстро утирает глаза. Но увидите, что лицо стало совершенно мокрое от слез. Наша девочка. Знаю, это я. Я даже не знаю, что делать. Блять, она же в отпуске так, что нам теперь делать? Они убили Сьюзи. Они убили миллионы людей из-за этой проклятой войны, которая нам вообще не нужна. Сэм плачет. Но за слезами вы видите такое пламя ненависти, что вас это даже пугает. Алекс, я знаю, ты поддерживаешь прогресс, но теперь это тебе очевидно, что они чудовища. Мне надо знать, что ты это понимаешь. И что мы больше не будем помогать им. Прогресс поступил так, как требуется. Хорошо, что они были готовы сделать все необходимое для нашей защиты. Не все так просто. Мы сами страдаем от этой войны. Пора положить ей конец. Этому нет прощения. Всякий, кто пытается их оправдать, становится соучастником. Бог сам заключает вас в объекте. Определенно эта мысль лежала камнем на сердце у вас обоих. Вы сами толком не знаете произошедшее. Но, по крайней мере, вы пройдете через все это вместе. Бля, мои последствия. Вот и последствия моего выбора. Потерял человечка. Ну, что поделаешь. Последнее прощание. Судя по всему, на Мы сейчас идем, да? Последняя неделя прошла как во сне. Вы переделали кучу дел, но тут же о них забывали. Память будто туманом заволокла. С такой созабываем, не че чё с так называемой, а, ночь освобождения. Начало нового будущего, прогресса прошло 9 дней. Сегодня, когда вы зашли в церковь, там уже толпился народ. Удивительно, как много людей пришли разделить ваши горе. У вас с ними одна общая боль, общие чувство утрат. Это написано на их лицах, так же, как и на ваших. Вы отходите в сторонку, чтобы немного собраться с мыслями. <coughs> Ваша дочь, бедная малышка с ее больше нет. С того вечера Сэм почти не говорит. Никак не может отправиться от шока. Но когда вы проходите протягивать руку, Сэм отвечает крепким, крепким рукопожанием. Вы вместе и вы справитесь. Страшно представить, как ужасно было бы переживать это в одиночку. На этих похоронах не было даже гроба. Блять, ну пиздец, Сэм. Ну. Пи... Не, ну теперь-то, теперь-то, да, ебай, сколько, сколько прошло-то? 200, почти год. Утечка мозгов. Сегодня вполне обычное утро, но идя к своему рабочему месту, вы замечаете, что в комнате отдыха толпится народ. Вы заходите на лице чашку и невольно слышите взволнованный разговор. Да-да-да, еще один пропал без вести. Это уже который по счету? Да уже больше сотни, и это еще далеко не во всех объявили в розыск. Что случилось? Одна из коллег начинает объяснять вам ситуацию. В университете Кенсию пропал еще один профессор. Судя по тому, как исчезали люди в прошлом году, ученые, доктора и исследователи. Она делает паузу, переходит в наш опыт. Разлом охотится на тех, кто его критикует. Я слышала, будто прогрессу. Никак не удается предотвращать новые. Знакомый низкий голос, прозвучавший у вас за спиной, перебивает ее. Так, что здесь происходит? Разговор перерывается, и все, включая, и все включая вас, дружно поворачиваются на вход. Откашлюсь, Бозман продолжает, я ведь говорю, что даже слышать не хочу про эти так называемые исчезновения. Бросьте эту ерунду, прогресс явно ведь объяснил, что беспокоиться не о чем, а значит это не наша проблема. Пока они не начали причислять к интеллигенции всех любителей капучино, никому здесь присущих бояться нечем. идите лучше работайте. Все поспешно расходятся по своим рабочим местам, но вам Бозман жестко приказал остаться. Слушай, только между нами. Брендовый приказ не трогать эту тему пришел сверху. Я бессилен. Очень попрошу тебя проследить, чтобы новость не выходили за рамки и не распространяться об этом нашем разговоре. Ладно. Он улыбается, вам хлопает по ключу и уходит заниматься своим делом. Так, бля. Только между нами Брендовый приказ не трогать эту тему пришел сверху. Ага. Как бы там ни было, судя по вашему. По... А, по... по всему телефонное право заработало на полную тату. Да. Ага, ага, ага, то есть ему сказали не трогать, блядь, что-то мне как-то это самое, теперь мне, теперь как-то прям не, не хочется за прогресс вселяться, то есть голубые можно, кстати, не трогать, блядь, хороший теперь вопрос, успешная карьера, так, приемлемый долг, Чарли опять заставляет себя ждать, вы не, не, Терпеливо барабаните пальцами по рулю. Конечно, хорошо, что Чарли так нравится быть кадетом общественного сотрудничества. Но неужели так нужно задерживаться у них на каждой неделе? Работает он, а свой субботний вечер в пустую тратите вы. Видите, как он идет по коридору с довольно улыбкой на лице. Он так светится радостью, что вы невольно улыбаетесь ему в ответ. Обняв друзей на прощание, Чарли идет к машине и садится. Его лицо излучает восторг. Обняв друзей на прощание, Чарли идет к машине и садится. А, блядь. Ну, как прошел, не в силах себя сдержать, он перебивает вас. Угадай, что было, блядь. Что спрашивает вы? Улыбайся. Так, Чарли, у меня в чем дело. Не, не, не, с улыбкой, это ребенок. В общем, ты знаешь. «Кадет» — это первый шаг в ряды общественного содружества. Наши заявки наступления будут рассмотрены в числе первым. Чарли так спешил рассказать вам новости, что проглатывает плену слов. И нам сказали, что со следующего года 5% лучших будут зачислены в специальную программу и станут кураторами общественного содружества. «Угадай, кого туда позвали? Он улыбается, глядя на вас. «Чарли, это отлично. мы с тобой гордимся». «Ясно, и что именно делают кураторы?» Широко он откидывается на сиденье Ага, я рад, что вступил Хочу скорее всего, рассказать Вы смехаетесь, такое событие надо отметить Возьмем что-нибудь по пути домой Да-да, давай криспа Или же не-не-не, лучше все оставшуюся дорогу Вы слушайте, как Чарльз перечисляет название всех известных ему закусочных Вы рады, что дела у него идут так хорошо Блядь, это, кстати, правда хорошо Так вот, непонятно, раз уж он служит прогрессу Ну что ли, на нам теперь за искры взгумовится пламя Проснувшись, вы с удивлением видите, что рядом спит Сэм. Похоже, накануне они с друзьями сидели в баре и вы решаете дать человеку поспать воскресным утром и тихонечко спускаетесь на кухню. В доме царит тишина, соорудив себе завтрак. Вы несете тарелочку в гостиную, чтобы посмотреть телевизор. Экстренный выпуск новостей. Из разных уголков страны мы получаем сообщения о пожарах, охвативших вчера вечером крупные участки сельхозяйственных земель. Власти уже назвали это событие гнусным хорошо спланированным терактом, за которым стоит группировка «Разлом». Вы роняете ложку в овсянку и увеличиваете громкость. Нападению подверглись продуктовые склады. Из-за этого, по словам источников и правительства, увеличивается нагрузка на центры стандартного меню по всей стране. Также в ходе вчерашней атаки пострадали некоторые ООС и общественные здания. Как заявила премьер-министр Джулия Саукзори, боевики атаковали тюрьмы и центры переобучения и исправления чтобы насильно вывести ряд неблагонадежных и потенциально опасных личностей. За их дыхание слушаете новости, ожидая информации о жертвах. К счастью, ОС хорошо подготовились к подобному атаке, где боевиков разлома были безграмотны. В результате, сохнувшись, есть убитые, но потери понесли только террористы разлома. Лишь три ОС получили ранения в ходе стычек в разных районах страны. Множеством активистов разлома были, были арестованы и ожидают, Переводы в центр Исправления. Мы будем держать вас в курсе новых подробностей. Вы выключаете телевизор. В гостиную входит еще заспанная Чарли, жуя тост с джемом. Что в мире делается? Спрашивает он, на телевизор. Вы не переключаете канал, а в новостях продолжает рассказ о событиях. Чарли смотрит за дыхание. В конце в программу ведущий вызывает происшедшее ночью пламени. Все ведь будет хорошо, спрашиваю, Чарли. Да, все будет хорошо, мило. Надеюсь, поживем. Не, все будет хорошо. Все будет хорошо. Никогда детей нельзя. Чарли, ребенок, нет? разве Вроде да. Нельзя их нагнетать. Там психика слабенькая, все такое. Ну, здесь 112-й день. О, наконец-то, работа. Работа, будем работать. Ну, в целом, в целом, я, конечно, блядь, сочувствую своим выборам, пиздец. Но это игра, так что... Все выполнено профессионалами, никто из э, живых не пострадал, так что все хорошо. Но меня нельзя на телеэфир сажать. О, восстание, нихуя себе. 912 день. Через полтора года после ночи освобождения. Ты Алекс, есть сигнал? Это Алан Джеймс. Сегодня вечером грянет революция. Так, ага. по правде сказать... Но нужна твоя помощь. Знаю, у тебя никогда не было к нам особой симпатии, но после взрывов... Ну, ты в курсе, что произошло? Их надо остановить, Алекс. Ты и так это знаешь, и сегодня это может быть наш последний шанс. Поставь нашу запись во втором перерыве. Она справа от тебя. И прошу, когда я подключусь к эфиру, дай мне обратиться к народу. Один раз. Сегодня. Пока прогресс еще можно остановить. Да не хочу я идти на свидание, что я Ну вот скажи, что ты теряешь? Может, Попробуй достоинство и достоинство репутацию. Блять, у меня да нет слов. Ну надо, надо, надо остановить прогресс. Смотреть, если я честно, я надо, не им тут быть. Честно без твоего тут быть. Не, кстати, подождите. Нахуй делаешь ли? Господи, Не, вот первое, первое и третье будет кассетом. Все, похуй. Мне понравилось получать деньги. Хватит со своим братом. Внимание, 10 секунд! Короче, он заставляет ее встречаться 5, с каким-то там парнем, она, кстати, перекрасилась, неплохо, ей идет, шучу, И было и так, был и так она, похуй, Добрый кажется. вечер, наши вечерние новости в эфире на всех территориях, а. я, Волф. Так, значит, а во втором засну. перерыве, да, ему включить запись и дать ему обратиться, а как ему дать обратиться, подождите, я думаю, он нам скажет, да? Целью скоординированной акции, которую комментатор вот Ночь Восстания, считается подрыв системы снабжения. Но а, ну вот это, да. Ночь Сожжения. Пока экстренные службы сосредоточились... Ой, на Боузман, прости меня. Центрах, я понимаю, ты операций, Работа есть работа. Но, блядь, их надо реально остановить. Это пиздец. А mm -hmm. Если меня уволят извините, жилье, значит на этом серии закончится. Переиграть не получится. Еда, прекрасная еда. Сегодня последние пищеблоки открылись на пятой, восьмой 14 четырнадцатой территории. -то а прогресс -то музыка поделил, -то что прогресс музыка это громко не заплатишь всех жителей нового будущего работает на То, что да, началось, вот так. как распределение рационов во время 20 недельной войны, Благодаря которым все я громко. Диету, э. на пике своей физической Ребята, формы. Я, конечно, местом, кодов, я слежу тут за звуком. Я слежу за звуком, за картинкой. И, вкус, и, и цензуру ставлю. А вы там не можете там как-то настроить у тебя звук потише сделать? Я плохо слышу. Ты что, в телевизоре выкручивать придётся, да? Мне не нравится. О, если здесь уже все камеры, конечно, кстати. Вот так, конечно. Вот так лучше, чем какие и графики. Люди не понимают график Я бля буду. Редко, когда люди нормально понимают графики. Так лучше. Ну ладно, поможем. Бля, ну да, я вот осознал свои ошибки. Бла-бла-бла. Теперь я могу помочь им, потому что ебал я их рот, не мою дочку убили. Пидор, она была счастливая. Они ее расхуячивают. Слов нет. не только эмоции. Бля, меня это прям бесит уже этот звук, бля. Правительство о, красиво сопротивление Мне нравится. продолжает свою серию все более шокирующий На блядь. вопрос о будущих планах перебои их необъяснимо популярный лидер Алан Джеймс ответил: да довольно скоро все сами узнаете. Спасибо, Алан, как всегда, непрозрачно. И этим вечером завершились три истории, за которыми мы наблюдали. Призрак долларов. После завершения очень прибыльного года года, о что Какую картинку одинаковые, блядь. Что? София Римингтон и момент отправления в новый штаб, построенный под воду, одинаковые парков, были, блядь. Что Не одинаковый. Окна у нас там везде. Знатно экономим на аквариумах. Благополучный исход для Софии Римингтон. С глаз долой и сердце вон. Научное сообщество оплакивает потери да численных известных академиков, погибших во время панического побега из года. в чем разница, подождите. Исход, что? Вонгом, что? Почему? И, хотя часть Почему? Почему я не понимаю, в чем разница, блядь? Я не был понял, ни хрена. Заслуженный морской биолог Ингрид и кучка других ботаников. Нам будет не хватать сзади футболист джонни хэмсли в своего да. новая жена тифна с гордостью объявили что их маленькая команда закончила игру за счетом 1-0 судя по всему это значит что какая разница в картинке джонни имя которого когда-то не пропадало из заголовка не понял это из-за того что типа хорошо им всегда показывал У них теперь только голова. хорошие картинки Есть показываются или гул, как на тебя еще и писал. Помимо всего этого мы посетили сегодня в рамках программы Доска объявлений, а также первыми увидим кое-что увлекательное. Все это сегодня вечером в наших вечерних новостях. Вот так, вообще красота. Не, мой телеэфир точно понижать никак нельзя. Ну, то есть, типа, ни в, ни в коем случае у меня все должно быть хорошо. Что-что? Ну вот на рыжу мы точно не попрмся же надо испортить телевещание у меня упадут просмотры и как бы это все будет не очень красиво а мы Но нам этого, этого не надо или или в принципе я неправильно просто понял эту штуку она ага, отлично первое первым делом напомню что прошло 500 дней с момента как мы потеряли приклеера да, на переключил никого человека поэтому вначале да, он там -то, это... почти Ругается, память то память Питера клемента Патрик Беннон с репортажем из парламентского парка, где Джулия Солсбери подготовит почву для того, что в будущем станет мемориальным садом в честь Питера. Патрик? Ну, в народе, это старая сука, совершенно честным видом, <соспит> врет, <соспит> как она скучает по бедному уебку. И вообще, серьезно, с Питером было куда лучше. Было, было, бы, я не боюсь сказать. Голубенькая с... трогать не будем, а вкусим. Ее ничто не остановит. Но я же не могу это сказать, да? Нет, нет, нет, мы же госсобственность. Нам сегодня уже нельзя рта раскрыть, да? Да не, она совсем с катушек съехала уже. Мне помощник сказал, что Привет, Майкен. Мы здесь в прямом эфире. из... Чего? Блять, как вовремя, нахуй. Ой. Похоже, что связь прервалась. Чтобы мы смогли наблюдать за этой прорывной церемонией в прямом эфире, как только парень вернется. Не пойму, сейчас там разъебутся. Неудалось на Алана Марш сработала потрясающе. Там и вот точно там сейчас Ой, уволили уже, минус один, эфире оху. Патрик Беннон из парламентского парка. Патрик? Спасибо, Меган. Я ä, Патрик Беннон. И мы, наконец, в прямом эфире. Блин, Не Предажи дают мне за приходить. технические Кстати. неполадки. Но уже в любую секунду Джулия Солсбери выйдет на сцену, находящуюся за моей... Алекс, это Боузман. Мне передали, что запись смонтирована не полностью. Придется тебе делать все на лету. Помни, ага. он должен выглядеть прилично. Хорошо, я тебя понял. Это Алан Джеймс. Ты можешь их подставить и помочь нам завоевать сердца людей. Так. Он должен выглядеть плохо, реально плохо. Ага. Премьер-министр... Реально, Реально плохо. Начинает свое выступление. А день. как я могу, а деньги я где буду, блядь, зарабатывать? 500 не, нихуя. 500 дней назад плохо, жизнь блядь. Я, не не конечно, я могу помочь, я не спорю. Но, блядь. Вот, вот так вот. Стоит там зевать. Я телефон как плохо, да, я понял. И героя. <свят> Питера пошел. <нахуй>. <свят> смерти Питера, а, да, да. года, объявила, разумеется, его команда 24 <свят> декабря. <всего> так <свят> Камера нахуй. Пошли нахуй. Питер родился в рабочей <свят> семье. Вот, -во -во -во -во А, года. все телефон, как плохо, и да, учился да, учился да, на плотник, я понял, Как выбирать Сначала ага. он занимался подготовкой Здесь декораций, надо. а потом уже стал тем, кого мы все знали и То есть тут переключены и хорошие, и плохие эти картинки, Появилась на экранах более 25 лет назад. За 11 сезонов она заработала множество наград, а также любовь и обожание зрителей по всей стране. Вот это вот лицо было попасть Никогда не останавливаться на достигнутом. Не допускать ни Он Там ударился, врач. И О, с пивком, с пивком мне нравится. Не вот это тут вообще неплохо. От с, отвагой, с пивком самое то. честностью, Орет там чуть Во-во, вот здесь он спой. Его карьера продлилась три десятилетия. Питер Клемент Чья аудитория на, составляла миллионы зрителей. Питер, конечно, не Они там на меня надеются, а я тут такую хуйню показываю. Чем жалел об этом? Он всегда умел нестандартно выражаться. Но это лишь говорит о силе его характера. Он мог познать. О, привет! Пошел нахуй. О, теперь с пивком. И талант. Питер сочетал в себе все это пивком. И трудился на благо тут он людей Объединенных территорий Обратно вернемся <кхм> За время своей А, давайте к этому вернемся картинки. картинка Но здесь вот Питер неплохо, Лемон они там что-то рассказывают Показывают, такие довольны А здесь все эфире. плохо, все плохо Хотя некоторые источники <класс> Ой, с пивом надо было Не, Непонятно, тут как-то на камерах Иногда непонятно, где хорошая картинка где плохая он стал ребенка. не тем, кого мы любили. О, возвращаемся сюда. Но Здесь в такой довольно глаза хороший. все равно оставался а блеск. Вот любви к миру. Искра мудрости а, да. и жизни. Как-то он, он слабенько ради почти. других. Премьер-министр Клемен скончался в результате печеночной ага. недостаточности. Сюда. вызванной долгосрочными последствиями злоупотребления алкоголя. Мы познакомились где-то. Лет двадцать назад я ждала своего выступления. Не такого, как сейчас, конечно. И я тогда... Я облилась в кофе с ног до головы. И я была молодой, нервной, хотела всем Опа. нравиться. вот сюда. Думаю, здесь <соспит> плохая <соспит> категорка. Я Господи, милая, ты обоссалась, <соспит> не дала течь. У тебя явно проблемы. <соспит> И я я понимаю, я просто порчу эфир всяким говном, непонятно, а? Чтобы, как бы, люди их возненавидели. Вот и, почему Плевит. они тут занимаются? Добрым и так далее. Сачуш о, смотри, смотри, смотри, бухает из всех сакан, кстати. О, о, из всех бокалов хуярит. я не видимо. все показал, жаль. Но Очень главное... жалко. О, здесь только ищечка, блядь. Хорошо, человек, а там стоит, над руками размахивает, орёт, блядь, <laughs> О, вот эту картинку мы покажем, любимая а. великая страна, столь прекрасная О, вот и вот. юная Оп Путеводная звезда справедливости Спасибо, Алекс. Правильный. Скоро у нас будет новый шанс изменить общественное мнение Скоро всё начнётся. Жди сигнала Хорошо Сейчас этот еще Бозман, да, на позвонит, на общее, О, сослужил. там Бозман, наверное, а? прошел. На ой, ой, ой, ой, ой, ой, Для ой Ой. Я штаба, Да понял я, это все, все, все знаком. Блять, хватит Хватит Для меня Я ж пошутил просто О чем это там? А там показывать-то ничего сад Клемента. Ну вот он, вот он Ну что, давайте обратный отчет Попробуем Десять, девять Восемь, Ебать! Ебай! Я не уйду, не могу! Эй! Вы двое за мной! Что происходит, Давай, блин? А? Их Сейчас подорвали! Вам... Мы обязательно! Да позовите врача! Хорошо, все будет Ебай. хорошо! Все будет хорошо! Просто так! Ладно, вы двое останьте с ним! Мэм, мы должны быть с ним. Я премьер-министр, я отдала чертов приказ своего. Чего-чего там пока? камеру, вырубай нахуй! А, то есть все зависит от того, какой камерой до какой я, я переключаюсь, я да? Не слышу. Я, я ничего не слышу. Так вот сюда, садись, сядь спокойно. Ты кто такой я, вообще? Я вас не слышу. Я из вечерних новостей. А, ну значит заслужил. Солсбери еще здесь! Северо-восточный вход. Оставьтесь мной, Жулия Солсбери! Под наблюдением Соловей перед чтобы стрелять Более 10 совершение. миллионов человек. Правосудие требуется. Блядь, а он не стреляет-то? Вы чё, блядь? недостаточно? Оголядитесь! Чё он не стреляет? Свобода, не Ох ты да ебать! Сухуячили чувака. Начинайте пожары, бейте окна, нас всех они не остановят. Перебой! Убирают оружие. О, ты, блядь, их всех поубивай. Я сказала. Убрать. Нам нужен Ёпаный ледик срочно! Хуй. Держись, все будет хорошо. Нужен ледик, э, давай. Жди. Что ты слепые? Твою мать. Пожалуйста, выключите камеру, сэр. Я сказала, пожалуйста, выключите. Ты ж, бля, это то Стоять там, убивают всех подряд, блядь, вещь Зрителям которых могу расстроить произошедшее mm -hmm. этим вечером. Но наши вечерние новости призваны транслировать только неприкрытую правду, как она есть. И за о. это мы извиняться не станем. Вот. Мы обязательно расскажем о последствиях этого нападения перебоя mm -hmm. позже. А пока что отвлечемся на более позитивную тему. И теперь вы уже знаете, о чем я не переключайтесь мы вернемся сразу после этого об рекламка так слушаем Алекс, не а. знаю, что еще Умоляю, нам. да я уже помог как смог блядь алё это уже становится еженедельной Нет, Бля, ебать, там пальба слышно куда масштабнее класс там у нас на улице творится революция вам а, деле едем блядь в висюльки журналистика как она есть готовьте площадку для эфира Бля, это пиздец. Так, ладно, помочь. Включить вторым, вторым второй рекламой. А, естественно, это что Как пропустить быстренько 35 секунд? Можно как бы это самое? Нельзя, никак. Побыстрее. Я понимаю, оценка там, все такое. Или это специально. Пока что мы могли просто сладиться рекламой. Все Давайте все посмотрим. Почему? Позвоните сейчас. <звук> Опс. Так. нашим людям точку на карте. Ага. Но как только узнаем, я скажу. Хорошо. Посмотри его в эфире хотя бы 5 хотя секунд. Бы 5 секунд. А Хорошо. 5 секунд. Так, вот у нас таймер есть. 5 секунд. Этот? Хорошо. Гример, я делал что? плохие нет. выборы. Сейчас Внимание, мы 10 Ну, 10 я 10 считаю, что лучше нет, так значит, все изменить. Нет. Ладно, мы начинаем. Так, мы не знаем, за какой 5, камерой, но 4, надо кулак 3. продержать 5 секунд. Хорошо. Ха хорошо. И с вами снова наши вечерние новости. Я, Меган Уолл. Так, Уже очень это? скоро это мы всем сможем всем, увидеть заключительный выпуск той самой сенсационной рубрики «Доска объявлений». Но сначала поболтаем с Филиппой Рейден. Как думаете, почему так сильно любят «Доску объявлений»? Потому что там все по-настоящему. Вот как есть. Люди чувствуют родство, понимаешь? Они смотрят на нас и осознают, так, что это ага. настоящие люди с настоящими проблемами. Какая интересная точка зрения Да, то есть я как раз говорила помощниц Моей Не быстро секретарши, когда выходила Сейчас из гамузина Что народу полезно видеть на экране Обычных людей жизни Похожих на них самих Mm, людей, как вы. Да, именно. Она так сказала. Людей, как вы, блядь. типа она вообще, да? Ну да, ее не буду читать обычно, что она даже в новостях работает. Да, да, да, не буду. Хорошо, изряза смеялся. Итак, да, объявление подходит к концу после нахождения на пике славы. Что же сделало ее настолько популярной? О, сочетание совершенно разных вещей. Мент. Таких как мой труд, мой талант, моя внешность. Много поводов для благодарности. Не благодарите. доложили. Наш человек за четвертой камерой. Ну я ж так и понял. Теперь я по-настоящему поняла, что значит ответственность. Знаешь, это чувство. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Да, по-моему, это вот действительно важно, чтобы мы могли нести нести в мир добро, я согласна. Вот именно. Поэтому я решила помочь стольким обездаемым детям. Алекс, ты молодец. Координаты ага. получены. Теперь и нужно дать это сигнал к началу. И как это так, и какой? Вы помогаете им с образованием? Или, может, боретесь с детской нищетой? Нет, я просто удочеряю и усыновляю как можно больше. А, ладно. И Чего, сколько бля? детей уже удалось приютить? О, ну тут счет идет уже на десятки, Меган. Я перестала считать после тридцати. Боже, тридцать детей. детей! Да, но если дверь комнаты перестанет закрываться, просто выделим шкаф прачечной. Да, вы прям просто героиня ну, какая-то. Что сказать? Я живу привилегированной жизнью. И любой ребенок под моим крылом наконец может забыть, что такое страдание. Это пиздец, тридцатка. Да у них нет я свободного не знаю, места, бля. Плохо жилось. Они северяне, О, поэтому, наверное. Ладно. Да и если так посчитать, то всего у одного из десяти тысяч детей есть знаменитые родители. М -м -м. Никогда об этом не думала, в и таком я делаю ключе. что Да блядь, да блядь, блять, показатель. заткнись там, что пусть Магнит говорит. Что настолько желанным ваш образ Во. жизни? Возможно, стыд и ужас, смешанный с дорогой минералкой. Поэтому, если кто-то хочет на мое место, с радостью поменять. А ага, вот это я уже понимаю. Ладно, пришло время готовиться. С нами была Филиппа Рейден, которая рассказала о своем образе жизни. По-моему, очень важно не терять берегов и смотреть на мир трезвым взглядом. Хотя тут явно не все со мной согласятся, но, пожалуй, хватит об этом и обо мне. Нам пора в весюльке на самый последний выпуск «Доски объявлений». Блядь, сейчас опять никакой наладовый? Беспонтовый. О, Ну, идея. Да я же, блядь, сука. это объявление повесить. И как я вообще со всем этим справляюсь? А, да. Кажется, так. Что, блядь. Что, блядь? Это идиотизм. трельный идиотизм. О, да тихо ты, блядь. Святой вор. Ой. А что это еще такое? Не с места, отродье! О. О, Лора, это ты! На секунду я подумал, что ты бандит с ножом и пырнешь меня. А, увы, это всего лишь я, офицер общественного содружества, ответственный за поддержание уровня преступности на рекордно низком уровне. Ну конечно! Я все забываю, что ты и твои коллеги избавили наши улицы от преступности. Тут прям вообще не ощущается, а если какой? честно, наигранный. Да просто позор. Кто ты? скажу прямо, это бой. Но мы так. теперь нужно нашим людям к Хорошо. Тебе надо включить подряд три звуковых эффекта. Фу. Фу. Фу. Не зря Хорошо. меня называют Раз. грёсным качком. Да. Ну не выходит. Похоже, что в ой, состоянии крестфитом были напрасными. Возможно, ты, юная ОСО, сможешь всё убрать. Твои из двух. Фантастика. Бля, он такой довольный, два из двух, бля. Она даже не пытается Похоже его поднять. Все занятия по поднятию тяжестей были напрасными. <звы> Слишком тяжело. Даже для меня. Сильный. Молочный. Я готов. Я готов. Я готов. Я готов. О, вот так вот хорошо. Отлично, капитан Эванс. Вы Рано настолько да? ну, взвинчены вот нас, особенно меня, старого слабака. Это самое малое, что я могу сделать для сообщества. Так, три фу было. И первая камера. Из меня монтаж уже так все еще не в онлайн режиме, поэтому нахуй. Черта. К сожалению, нет. Этой ночью Харек снова совершил набег. Когда я не могу. То есть там взрывы слышите отделение сегодня утром. Что-то меня это напрягает, если все марки до единой были облизаны. Ой, бо! Не стыда, не совести. Я боюсь, если мы это запустим. Он пьет оттуда! Не сельскую <связь> ярмарку! Не волнуйтесь, мы этого не допустим! Да, викарий! Нет-нет-нет. Лора, скажи. А почему его называют Харьком? Некоторые говорят, что из-за его скрытного характера. Но на самом деле, потому что после каждого нападения он оставляет за собой отвратительный аромат мочи. Не волнуйтесь, эм, офицер. Да. Мы поймаем этого ссыкливого надоеду и спасем ярмарку. Или мое имя не капитан. Опасность Эванс. Общественное содружество делает, что может. Но им просто не хватает мозгов, чтобы раскрыть это дело. Зато я знаю, у кого хватит. У того, кто вот-вот раскроет эту загадку. Так, ага, и кто это? У меня! Гасим свет! Опа! Так потемнее сделали. А, а чё, все желтенькое? Ну ладно. А -а -а. вот и утро сельской ярмарки. Благодаря театральным условностям. Надеюсь, все пройдет по плану. О, смотри, миссис Крэвин готовит лоток с тортами. А там началась. Блядь, я ту шоу... камеру намал на третью. А я, была... я, блядь, на первую переключился. Живого телевидения. Я устрою кокосовый тир. А ты за что отвечаешь, викарий? Сначала я лотерей, Хорошо, что это не настоящие а новости. Но сколько Затей трудов нет, было на это потрачено. Сколько не трудов, нахуй. Да больше не лезет. О, это же крик миссис Крейвон! Глядите, похоже, кто-то отсосал весь джем из ее пончика. Стоя нападение клятого хорька. Отсосал весь крим, Я очень компетентно... Ну я понятия не имею, как раскрыть это дело. Видимо, нам все же придется отменить ярмарку. А ну-ка, стоять, хорек! Ты что, опять из огнетушителей напился? Да не ты, а викарий. Я не знаю, о чем вы говорите. А ну признайся! Ты хотел, чтобы ярмарку отменили, и у тебя появился выходной, так ведь? Я и так работаю по воскресеньям. Ага. Я не хочу работать два дня в неделю. Но как вы догадались? Ну, моей первой уликой стал запах. Да, от меня несет мочой. Потом я заметил, что у викария очень пересох язык. Да так, словно он облезал тысячи и тысячи марок. Или он отведал выпечку миссис Крейвен. Что привело меня к третьей улике. Викарий сказал, что в него не влезет да, я... больше Это джем. очень интересно, как будто бы что я даже замолчал. Наелся. Именно. А, ага. И только из-за этого вы обо всем догадались? Ну, я еще нашел это. На месте преступления. Это что за книга, Ничего блин. не доказывает. Нее... Уведите Ой, Уведите его э... отсюда, офицер. И <смех> его уводят, да? Капитан, Третья камера. Вы справились как Можно сказать, учу или его след? И первая. камера. <смех> Эй, идем, закатим вечеринку в моем огромном саду. Дела у меня что надо. Благодаря вам, они и у нас идут как надо. Первая камера. Да, конечно. Хрень пал ниже. Ну, ладно, ну, они по-выступали, и хорошо. Серия Хватит. Доски, доски, Ой, как хорошо. Джеффу, Филиппу, хорошо, и. что это последняя серия. Один. Ровнемся. Ноль. Реклама Оп. пошла? Все молодцы! Вау! Ха! Ну просто прекрасно, да? Нет. А... Смотрим рекламку. Что, что это за реклама? Я, я такое не, не помню. Дайден. Ты там напутал, что напутала, на полу, ли? Я экономист и комментатор. И вы могли видеть меня в новостях. Не помню, кто он такое. Она лежала такая. И называла их очень прогрессивными. Все. Я заблуждалась. Пиздец. И сегодня я хочу сказать вам... Реклама отбита. Хуйня. Последний рывок, Алекс. Мы я уже помню, близко. Так, и что? Последний, да. Ага. ага, каким если цветом? Сделаешь, дадим две из них, не завалить, ага. Мы Хорошо. Я всегда моим более обеспеченным друзьям. Как это Д, да, оценка, если у меня с годами, в принципе все почти, сильнее, почти сильнее. все полное. И когда хм. прогресс, я даже не ну, это, возможно, кстати, из-за рекламы. Из-за того, что я на 5 секунд сюда я... переключался. Я была ну, эгоисткой. А я ждет радовалась гонениям на богачей. Я не понимала, но Бля, меня прогресс Я нахуй удалю эту игру. Я не буду переигрывать эту игру. Вместо этого мы должны помочь остальным подняться на их уровень. Но за это мне не должны власть прогресса. Они были другие А я не видел других кассет. Бедные на амбиции. А эти, кстати, понимают что они всегда второй блок выбирают? Во втором блоке Идеи достаточно много народу наби успевает набираться. Посели в, наивных детей. Ой, в нас происходит. Абсурдные фантазии, о всеобщем разделении богатства. Так это мы потом пересмотрим. Я продала и защищала тех, кого нельзя защищать. Так, хорошо. Я подвела своих родителей. Теперь я это знаю. Угу. Мама. Пап Простите. А, они тоже, судя по всему, умерли. Наш последний шанс, единственный шанс, это положиться на перебой. Она вся в слезах. И пять, четыре, три. Ага. В эфире наши да уж. новости. В следующем блоке мы попытаемся вернуться к Патрику Беннону Для репортажа шокирующего кассету? нападения Перебоя Но сначала да. ко мне присоединится актерский состав Супер успешного мюзикла, о котором все столько говорят Они будут здесь Значит, уже совсем скоро А мы с первого посмотрим же в наших вечерних новостях для обуяшки. Первая камера пусть будет, хотя четвертая лучше Да, четвертая лучше а Ох ты ж, блядь Доктор я понимаю. Спасибо, что <соц> сообщили. Ту-ту. <соц> <соц> <соц> а Моя жизнь хороша. Я счастливая жена. На работе меня ждет повышение. Я замужем за Джоном. И он будет дома скоро. И ждет его. Блядь, дорога всех надежд крушет. Пусть Пусть теперь опускается долго Пока не допустится до x4 мы не будем ничего трогать А просто типа смысл Так же люди поднимаются Главное на хорошем камере остаться Правильно? А это... Вот так вот оставляем и нормально тун тун Ой. Ах ты, блядь! Только до 8 дошел. Во, вот так был. оставляем. Вот так ты вот все хорошо. Папой. Что эта камера хорошо. Ой, блядь. А так что-то там зацензурировал, что-то нет, ну ладно. Во, во, хорошо, хорошо идем. В в доме, вижу, <серклик> <вечеринок на> <серклик> а камеру не забывает, нормально тоже включать, в принципе. А тут вообще, в принципе, не столько важно, сколько держаться, да, на How many concerts are you from the love of the world? The orientation is different, Оставляем так, и оп, на первую камеру Вообще хорошо иду, блядь Вообще хорошо иду Ах ты сука вот во, во, вообще кроссовчик А так я оставляю, все Больше можно вообще ничего не трогать, блядь Ну и вот так вот, оп, оп Ах ты сука Тум Тут, ту, ту, ту, ту, ту, ту, ту, ту. Вот так оставляю Все. Какая камера? Четвертая? Четвертая. Все отлично. Все. Люди прут. Люди просто реку идут, блять. Не знаю, почему -то я только между двумя люблю переключаться. Мне больше не надо. Вот так оставляю. Хорошо, зелененькая. Люди идут, блять, все хорошо. Может, даже Мы ничего не трогай, пожалуйста. Ах ты, блядь! Папа. Вот так оставляем и больше ничего не трогаем И просто нет смысла ничего трогать Зачем смысл просто держать себя на высоте, когда можно подождать, когда она опустится? Оп. Оп. Оп. Оп. Оп. Оп. Оп. Вот так оставляем на первый Вообще охуенно сделал! Я считаю, что я, блядь, лучший на этот раз Сегодня прям вообще молодец как надо. В конце по крайней мере. Здесь ничего не трогаем, не трогаем, X не сбиваем, даже не заканчивают. Они за, вот все, отлично, аплодисменты обязательно вставляем. Все хлопают, ой, все хорошо, как все хорошо, и переходим с вторую камеру. необуляшки представили нам открывающий номер из плача по бездетной жизни, самого популярного на данный момент шоу в столице. городском я красавчик, смотрите, просто горит, горит году, огнем. Аплодисменты. Давайте, давайте, проходите. И, и первая камера. Не стесняйтесь. <свист> ну давай, давай, где ага, они вот они, игроки. Привет, Наган. Вы здесь? Четвертая камера. Да, да, Что ж сразу о главном... О вашем потрясающем... Были, физике, с которым вы как-то умудрялись только выступать каждый вечер. И еще днями по средам а. и субботам. Да. А, ну, вы также являетесь его создателями, правда? Ну, идея принадлежала всем нам, правда. Потом кое-кто поработал над сценарием по-настоящему. Но нет, это была командная работа. А. О, замечательно. Как нехорошо с моей стороны, я вас не представила. Так и меня следующий заменит. Давайте по порядку. Привет, я Джек, Привет, Джем Блант, рад встреч. Дженнифер Бором Вудли. Привет, так. я Джон, Джон Сепли. А я мы не будем его показывать, ну ладно, будем. А Пусть я Джил, 2 л А я Дженнет, самая молодая. Просто чудесно, и вы все были друзьями еще до этого, вот это совпадение, правда? Ну, то, что все ваши имена начинаются на Джей. О мой бог, народ! Aa. Все наши имена начинаются Они, блядь, даже этого не du Uno знали, нахуй? Потому что вам не приходилось печатать их тысячу раз. Ты знала? Почему ты нам не сказала? Я думала, все в курсе. Ёлки, это же очевидно. Я думала, мы ради смеха просто об этом не упоминаем. И насколько я знаю, вы не только друзья, но еще и пары в реальной жизни, как и в мюзикле. Ну, не совсем. Я бы за такого никогда. О! Я с Дженнет. А я с Джоном. Он счастливчик. Мы Ты с Джимом женаты. Четыре чудных года. Ого, <смех> трудно, наверное, было не запутаться на репетиции. Видели бы вы черновик. Джен решила, что Джек сыграет Джима, я Джека. Джен, Дженнет, Джен, Джилла Джен. А Дженнет, Джил. А что же, Джилл? это тяжело. Изначально мой персонаж был просто мужчина номер один. Это была аллегория. Конечно. Это очень сбивало. Ну, не профессионал. Но после споров и сомнений. Криков и стонов. И джемстоников. А, а, а. успел, успел. успел, успел. Я еще про мышку забыл. Что, конечно, немного неверно. Но зато мы не путались в гримерках. Ох, да, а это точно. -то совсем неловко, наверное. Вообще, когда я только написала все, мы думали, что сыграем его пару раз в сельском клубе. Но когда я регистрировала спектакль в департаменте, на него обратил внимание кто-то из чиновников. Мы тут же взлетели на пик Славы и привезли наш спектакль в столицу. И это все было так внезапно, правда? Да. А мне всего 19, я самая молодая. Это совсем не обязательно повторять. <свят> Мне пришлось забыть о своей карьере в морге. О, да, нам всем пришлось переехать в столицу. <свят> Я любил свою работу. Безумное было время. Так спокойно, никаких песен. <свят> в вашем спектакле же нет никакой. <свят> Внимание, Алекс! Запичивай оранжевый! <свят> Он о Хорошо. И о том, что их не надо заводить В некотором смысле повестка все же есть Наша группа потрудилась и как орел вцепилась в ключевую идею Есть даже отсылки на прогресс, хотя это, конечно, не основная цель Она направлена на женщин, которым примерно два года Ну что, года, попробуем все исправить Именно их может настигнуть эта ужасная беда. Ебать, я просто все нахуй. Беда? Это один... Просто один. нахуй. Вы фстёнок. же понимаете, Меган. И вы явно согласны. Вы разговор не обо мне, так Мы что... Мы понимаем, что семья — это группа людей. Но даже пары, внимательные как орел, видят, что прогресс их жизни останавливается с деторождения. Я мог это не запикивать, чтобы я вам так напомню, на всякий осознать, случай. 22 года, мог раньше, не запикивать это. уже беззаботный Как тебя понесло, милая. Обычно я больше всех болтаю, потому что... Ты я... моложе всех, мы знаем, это не повод для гордости Дженнифер, <свист> пожалуйста, не обижай Дженнифер О, oh, согласен, Джон Спасибо, Нет, тогда, может, просто расскажите, о чем именно ваш спектакль mm -hmm. Что там происходит, да. что ж <плот> Давайте. Это трагедия, разумеется <плот> Дженнифер, трагедия и, и Джон, залудят. Ой, походу, они там что-то обсуждают, интересно А мы видим, как рушатся их надежды и мечты И там куча песен И танцы Куча Моя героиня из пищеблока, группа так. раздачи. Как орел, она подмечает, что ее подруга вступила в. А не прогресс, устал пиздеть одно и тоже. же. Она, она все про прогресс, все прогресс говорит. Это же своего рода промывка мозгов. Года. И решает пойти на крайность. Больше ничего не могу. Ну, думать, очень много понимает, слов прогресс я просто сейчас слышу. Да. Это прям реально похоже не на, не на то, что уже она уже прям пропиаривает это. Надеюсь, все Все вы. Раньше нам часто повторяли, что жизнь без детей совсем.. Неполноценно, что дети. Да, не нормально. Да благо, но нет, мое это мне да, показало, что 50 -50. это не так. <рых> К тому же кругом пришли. А что мне, на что 6 камеру 6 переключать, блять? Что... именно Мы хотим, чтобы у людей была возможность счастливой э, сука. Я жизни. Без я без на Я понимаю, что могу на желтую подключить, но это не интересно никуда. Когда мне было 14, еще до Ладно, своего каменаута я замутился с девчонкой по имени Джулия Джейкобс. Можно назвать ее в своем роде экспериментом, ну. Возможно, здесь пробовать. Спасибо, Больше. что Прикиньте. заглянули к нам в гости. Надеюсь, вы сможете станцевать на сцене еще много раз. С нами были я а я рада сообщить, что мы возвращаемся к Патрику Беннону, чтобы узнать последние а, а, а, новости с места происшествия последние. этих ужасных событий. Патрик, как вы там? Спасибо, меган Я, Патрик Беннон, веду так, свой репортаж ага, с где произошло ужасное и знаковое на совсем недавно. Атака жертвы, которой... Бля, здесь много можно части, посмотреть. Успех. Сам... Но эти, этот телевизион подольше, шоки, чем я... немного Меган. Поэтому простите меня за то, что, что пора взять интервью у премьер-министра, миссис Солсбери, Еще здесь наш премьер-министр. Я не могла уйти. Здесь стольким нужна помощь. Любой командный игрок сделал бы так же. Человечность не требует похвал. Да, никаких похвал. <связывая> или опухал, или халвы Так, сейчас ситуация... Мы в кондиции? <связывая> да, эм, служба охраны без всякого колебания выполнила свой долг И я хочу успокоить зрителей Несмотря на ранения, никто из гражданских <связывая> сегодня не погиб <связывая> О, <связывая> новости о агр... Стоп, вы... Никто не погиб? Верно, из числа гражданских только четверо террористов перебоя с которыми справились наши спокойные типа, сила взрывы происходят на дома взрывают Если там, можно, там можно. Я бы хотела обратиться к зрителям. О, конечно, камера вот ка... в нее говорите туда вот. Останьтесь. По-моему, ей пиздец. Не станьте еще одной жертвой войны. Перебой Бля, на Что ты наделала, Никто знает. Как почивший Питер Клемент однажды сказал: сегодня этому конец. Спасибо, премьер-министр, за ободряющие слова ободрения. Передаю слово в студию Меган. Да, мы в студии с Меган Вулф, Да. Патрик Беннон с отважным репортажем. О, тут тоже что-то интересное можно посмотреть. А, это и сейчас и блядь, в уборку пойдет бедная. Ёбаный что рот. Что ж, на этом мы заканчиваем О. выпуск наших вечеров Ёбаный Слушайте рот. Взрывы. Во время сегодняшнего эфира мы получали сообщения об активности перебоя на различных территориях. Да, это да. В сплана... серии спланированных атак эти террористы пытаются подорвать жизненно важную деятельность прогресса. Однако наши источники из штаба команды сообщают, что эта вялая революция была предугадана заранее и просто не стали мешать. Наше правительство выманило перебой с ними показать, что они не обладают той властью, которая вас убеждает. Ага. Выска приняли ответные меры и что? Еще 20 секунд. Жутко. Бля, тут взрывы, дома. тут взрывы. Меня бы никто и... не знал. Стал... Блять, да что ж так близко-то? Страшно? <как> составов, <как> бля, по-моему, сейчас нашу <как> студию разъебут. Отвечаю. Я Меган Вулф. Три, два, один. 0 Оп, реклама, пошла Молодец, Алекс Сегодня прогресс начнется свой... Так и ты, Хорошо что и л... Л... Где что взорвется Да что я и так смотрю Я и так смотрю Ух ты ж, блядь, блядь, моя вышка я... Ёбаный и... ру Пиздец. На, на на на Они срабатывают. Где? Сколько их там? Отступаем, отступаем. Пизда им, походу. Ебать народу. По-моему, мы сейчас всех раску раскуячим. Как бы мы не старались, но ему же пизда. Надо было раньше еще это делать, по-моему. Блять, просто сколько военных. И все по всему городу. По-моему, на этом мои новости закончатся, да? С концами. Не блок А плюс, -блю -блю Д, потому что я там это самое. Ну, накосарезил -на -на немножко. И. А... Ну, неплохо. Небольшой бонус, отлично. Текущее состояние, приемлемый долг. И теперь. Давай. Можете позволить себе кофе. Отлично. Отлично. Мое состояние повышается. Надо, надо держаться и на плаву еще как-то. О, их низ, у них вверх. А сердечко должно быть разбито, нет? Ну ладно, продолжим. Так, теперь сняты э, восстание. Так, сначала нас интересует... Получается, второй блок получается, правильно же? А -а или везде? Подожди. Восстание, реклама перед видео. А, да, мы это видели. Восстание Питера, ну-ка, блядь. Подождите, надо, кстати, понять моменты просто некоторые. Которую мы точно могли пропустить. Блять, ну этот эпизод подлиннее будет. Так что подписывайтесь на Телеграм. Ссылочка в описании. Можно также на Дискорд. Тоже ссылочка в описании должна Помимо быть. На канал. Обязательно. всего этого мы посетим в рамках программы Доска До До Также свидания. первыми увидим кое-что. Четыре. Вот автоп. так, вот. Так, оп. Так, и что там? Знаешь, меня так жутко взбесил Колин вчера. А я сейчас даже не помню почему. И я все думала и думала. И походу мне это приснилось. Это все. спасибо. У него было тело козла и лицо моей матери. Я тебе потом все расскажу, ладно? А -а -а. По-моему, ей похуй. Не было к концу титров, и найди мне другую к перерыву. Марайо? А -а -а -а. <свяк> Подождите, блядь, что она? Что, блядь? чтобы ее тут не было к концу титров, и найди мне другую к перерыву. Мараю? Ага, -а, она что-то совсем расслабилась. И что еще хуже, она в сны верит. Ну, <свяк> <свяк> ее тут больше нет, нет. Вот на толпу, погляди. Подошел с этими уродцами поболтать, узнать, что да, как и что. Один за руку меня схватил и не пускал. И серьезно, я тебе отвечаю: хорошо, что я на курса самообороны ходил. Ибо бац! Мужик на полу, в отключке. Доброй ночи, Томми, больше не встанет. Я тебе вот что скажу: я устал стоять и, и слушать, как тут при всем честном народе, эта старая сука с совершенно честным видом врет, как она скучает по бедному уебку. И вообще серьезно, с Питером было куда лучше. Было, было, я не боюсь сказать. Он ее осаживал, а теперь ее ничто не остановит. Но я же не могу это сказать, да? Нет-нет-нет, мы же госсобс... Ему сказали, за... что Нам мы в эфире, блядь. Да? да не, она совсем с катушек съехала уже. Мне помощник сказал, что... А, Привет, вот, Майган, вот как, как раз этот момент. В и Чего? пришел. Чего? Оль. Возможно, ему сказали, что он уволен. Из-за а, того, что мы уже были а... в эфире. Все, пиздец. Так, ну там поломки непонятные, эти самые, понятное дело, бла-бла-бла. Спасибо, Маган. Так, это мы отключаем. Я. Вот это мы включаем. Патрик Беннон. И, и, и мы. Ну идиот В прямом эфире. А, все? Ничего интересного. Нереально, как бы в целом, это все, что мы сейчас увидим. Ой. Это мы уже видели. Да, это мы видели. Бла-бла-бла, это мы показывали там картиночки всякие. Они вроде одно и то же говорят, поэтому это. подожди. И трудился на благо людей а, да. объединить. Да-да, это просто картинки без слов. Так можно было бы посмотреть на парочку из них хотя бы. Но ничего интересного. Бла-бла-бла. Не... Стоп. Я что-то пропустил? Нет, я ничего не пропустил. Так, там потом взрыв прогремит. Во, смотрим именно взрыв я получается. Не... Да? Мы не можем посмотреть взрыв? Или она молчать будет все это время? Так, на ну, это мы видели Да, мы не все слышали Но мы в принципе видели все картинки, что где происходит То есть мы могли о, показать, о что где происходит вот Мы по камере показали Не вы такое не хорошее Мы посмотрели, как они убивают перебоев Всех причем нет, нет. Я специально это показал Потому что понятное дело, что они никого не жалеют Шокирующие кадры. Так, это мы видели Рядом с ней, смотрите, уже охрана стоит и все до да? а, безопасности команды сала... в порядке бомба была далеко от навосного фургона ага, хорошо это уже становится еженедельной традицией. нет сегодня было хуже куда масштабнее класс там у нас на улице творится революция ну, кстати, парик, едем, блядь. Она И не сумки. перекрасилась журналистика походу. как она есть Готовьте Мне, походу, реально Крифира. парик прикиньте ну просто видно что это парик но молодцы блядь, закупились Зачем красить человека, когда можно парик надеть? Ну, в целом, я так считаю. Но он правда похож на парик. Я только сейчас это заметил. И челка такая же, как у стандартных париков. Блять, Можно было чуть подзаморочиться, подстричь его по-другому немножко. Ну ладно, не об этом суть. Но я в охуе. У нас тут сейчас террористическая атака же была. Меган, это, это твой новый гример, Крей? Сразу нет. Что? Нет. Тоже нахуй. Внимание, 10 секунд. Вот так вот нахуй, вот так включаем. Ладно, мы начинаем. И 5! четыре, А, такой грустный. 3. Ушел, блядь. Нет, сразу нет, блядь. Так, ну тут камеру мы это все видели. Это мы все видели. Он нам там потом показал перебоя, Как раз вот мы на пять секунд отключили, ну, отвлеклись от момента с кулаком. Хватит об этом и обо мне. Нам пора в весюльке на самый пост. Так, в это понятно. Мы это слышали, видели, бла Бла-бла. Блять, конечно, мне не очень нравится, но я теперь понимаю, почему нам показывают эту рекламу. Все, чтобы убрать хорошие, настоящие новости. Это наши как, как говорится, нынешние СМИ, блядь. Благодаря делают все, чтобы, блядь, не показывать настоящие новости. Да, грубо говоря, это вот так вот показано, конечно, все прекрасно. Ну, это многие СМИ так Одновременно работают, поэтому я, принципе, не удивляюсь. Просто прекрасно, да? Автопатия у меня, да? Так, давайте еще немножко разом. учиться одновременно. Ага. Ага. Мы скоро вернемся. Во. Реклама пошла. Все так. молодцы! Вау! Ха! Ну просто прекрасно, да? Точно нет. Автопатия у Но меня, нет, да? да? Эй, эй, у меня новый гриль, ребят. А, у меня четыре вида сосисок есть. Этот грустный хуй с работы. Ты. ты же придешь на автопате? Нет, Ой, такой! Ж... Нахуй надо! А, все. Так, теперь от этого вот это посмотреть. Вот здесь вот мы пропустили очень много всего. В целом, потому что мы смотрели другие вещи. Ой! Какой-то день 900 Блять, а тут на самом деле реально много можно поиграть, столько всего можно изменить, столько вариантов. То есть, в принципе, я мог не блокировать то, что он меня просил, оставить как есть. Они бы точно проиграли. А так они хоть вышку свалили, и то хорошо. И это еще получается непосредственно. Я думаю, это будет красиво. Пожалуйста, Сара, что не Простите, мама, мне нельзя мне об этом хоть в говорить. Безопасности. Привет, я Мэди. Дженни влела спросить, нужно ли вам подправить макияж. Вот как. А это мой оттенок, да? Э, да, вот это, мой оттенок. Красный, блядь. Ебаный mm. рот, она вообще охуела. Беги обратно к Дженни. Слишком красная помада, нет? Извини за это, Сара. Так ты мне ничего не да. скажешь? Вообще? Никто не умер. Больше ничего. И 10 секунд. О, бля. Ты чего? Она вся в слезах. И 5. Да, ее реально теперь никто не останавливает. Ее-то хоть кто-то мог раньше остановить из-за этого, да? А теперь все, пиздец. Так, они тут танцульки, блядь, на полминуты с хреном. У нас это пройдет, типа, за 10, я думаю. Вообще, можно было бы просто это вырезать. Но это все долго. А так, я могу сказать, подпишитесь на канал, поставьте Театра палец вверх, брать? предлагайте игры для обзоров Фисающая. и все такое. Так, подождите, она появилась именно... А, именно во время... Не... Я понял. И представили ага. нам открывающий... Так, на ну это мы видели. Бла-бла-бла, они сейчас все идут. Ага. Для сюжета это самое то, конечно. Можно было бы это, конечно, все убрать. Но мне так интересно стало. А тоже посмотрят? Куча. Тихо. Тихо. О, согласен, Джон. Спасибо, Нет, Тогда, может, просто расскажите о чем именно ваш спектакль? Так, пока не будут Мама рассказывать, мы будем да, смотреть, о чем они там разговаривают. Это да? трагедия, разумеется. Дженнифер, то есть я и Джон, А, то есть нам не ребенка, покажут, да, о чем а они говорят? Мы видим, как рушатся их надежды и мечты. Как орел нам. Нам реально не покажут? <смех> Блядь, не, ну так не интересно Возможность опробовать За... Вы сможете станцевать о, на сцене о, еще много раз <смех> С нами были, Блядь, я вот был так, вот Там так. 10, да и Возвращаем обратно вот так. Ага. так, ну тут ничего не интересно Тут мы ничего не услышим Мне нужен сигнал, я же не слышу ничего а, Бесполезная хрень Мы, мы в эфире? Что, что происходит? Ничего не слышу а так даже лучше. Там 10 до эфира. 5? Уже? О, окей, окей. По команде начинаем. Такая в руку есть сунула, блядь. Спасибо, Меган. Так, это мы уже слышали. Бла-бла-бла. Так Такого колебания. Опа. Опа-опа-опа. До свидания. мой финал, а потом все свободны, ладно? У нас часа, так что было бы неплохо. Новый монолог уже на суфлере. От Конечно. <свободу> а ты чего ждала? Свобода информации. Ага, это была <связывая> шутка. Можно смеяться. <связывая> да, это... Как с новостей. <связывая> да ладно, что мы тут сидим? Глянь, что творится. Наше присутствие здесь важно. Тяжелые времена людям нужны мюзиклы как никогда. Блин. Это точно. И... Они сами вахуют от того, что происходит, походу. Так, это там смотрит запись, потом бла-бла-бла. Студия Меган Вулф, мы Терорист. вернули... Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. слово студии Меган, да? Мы в студии с Меган Вулф, да? Да-да-да. Патрик, все нормально, мне казалось. Все прошло нормально, кажется... вам пора в больницу, милый. И помогите ему добраться, пожалуйста. Стоит, а него руки вытрят, то ли? Не? Так, все, мы это все переключаем, тут ничего интересного. Что там опять. Тихо, обратно, блядь. Что, подавилась своим враньем? Простите, мисс. Пройдемте-ка со мной. Что? Джим. Блядь, Джилл, ну что там опять? Простите, сэр, оставайтесь там. Моя жена. Мы надо... Так, минуту. что не так? Надо кое-что обсудить. Нам понадобится замена да, э, Я позвоню Джеки Если она не сможет, то есть Джессика, Джуди, Джесси или Джена О, не может петь О, Мэган может пойти нахрен Ага, Мэган часто Так, понятно, одну забрали Зачем, почему, непонятно Но на этом мы будем заканчивать. Так что подписывайтесь на канал, на телеграм Ссылочка в описании, Также можно на дискорд Все так же ссылочка в описании под видео Спасибо за просмотр, пишите комментарии Оставляйте пальцы вверх, жмите колокольчик Чтобы не пропускать мои ролики Спасибо, ребятушки, пока